Я хочу показать вам пару кухонных гарнитуров, которые стоят на наших объектах. Ни в коем случае не хочу обидеть заказчиков тем самым. Не буду называть компании, которые изготавливают данные кухонные гарнитуры, но скажу одно. Эти компании довольно таки известны, одна компания региональная. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодняшнее видео я посвящаю кухонным гарнитурам. Видео будет полезно как нашим текущим заказчикам, так и будущим заказчикам отдельно тем людям, которые не делают с нами ремонт, но планируют себе в квартиру делать встроенную мебель и выбирают подрядчика. С недавних пор наша компания занимается производством корпусной встроенной, не встроенной мебели, различной мебели, которую мы вставляем в свои дизайн-проекты, а также мебелью просто на заказ третьим лицам. Сейчас мы находимся на другом объекте, объект уже сдан заказчикам, мы здесь находимся потому, что устанавливаем Всю мебель, которая у нас идет в дизайн-проекте, то есть различные пуфики, дверцы в сантехническую нишу, шкафы-купе, приставные шкафы и прочее. Здесь у нас выполнена кухня сторонней организацией и на примере данного кухонного гарнитура я хочу вам показать определенные детали. В первую очередь, когда я зашел на этот объект после того, как кухня была установлена, я обратил внимание на зазоры между фасадами. Они все здесь разные. Я не голословный человек, как бы да, я не буду придумывать. Я вам сейчас это все покажу вблизи, потом вот это покажу с линеечкой, да, и вы сами обратите внимание на то, что здесь есть определенная разбежка. Заказчикам это показалось некритичным, как бы да, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Я не буду говорить, что эта компания делает кухни плохо. Я просто покажу факт, как это выполнено. Вот эти все фасады выполнены с разным зазором. Вот я сейчас их буду промерять и называть вам цифры. Вот данный фасад стоит 4 мм. Вот здесь фасад стоит 5 мм. Но кверху разбежка 4 мм. Дальше фасад стоит 5 мм. Сверху 6 мм. Вот этот фасад стоит 2 мм. Нет, 3 мм. Сверху у этого фасада 5 миллиметров здесь 4 миллиметра, здесь 3 миллиметра. В этом участке фасад стоит почти 7 миллиметров, и здесь 4 миллиметра. Плюс ко всему, что я вижу: что фасады отрегулированы таким образом, что есть вот в этом участке перепад. То есть, если бы здесь было перекрестие фасадов то это бы очень сильно бросалось в глаза. Парни, которые устанавливали, особо решили, видимо, просто тупо не заморачиваться. Вроде и так сойдет. Дальше, что мне здесь не понравилось на этом кухонном гарнитуре, это вот такая стыковочная планка. Да, многие кухончики отказываются от еврозапила, потому что есть вероятность того, что в зоне мойки да, попадет вода и столешница начнет разбухать. Как правило, это просто тупо называется не гарантийный случай мне же в свою очередь не нравятся вот эти соединительные планки объясню почему мне планки не нравятся мне не нравится на полу когда есть порожки различные да потому что пол протирать неудобно я по принципу того если это не искусственный камень да а просто две столешницы у нас ламинированные допустим я все-таки за евро запил да это определенная ответственность вот более внимательным ты становишься при уборке кухни, да? то есть не оставляешь воду. Но так или иначе, визуально выглядит это гораздо эстетичнее. Это, кстати, тот самый объект, про который я вам говорил. Здесь заказчиком поставили вот такие вот люминесцентные значит, светильники в этих зонах. На что, когда я сюда пришел, сказал просто снимайте. Мы здесь поставили алюминиевый профиль с рассеивателем, потому что мы фрезеровку уже в нем сделать не смогли. Соответственно, профиль не утапливали, он стоит снаружи. Но заглушки парни на свои отверстия, которые были просверлены, они не поставили. Оставили как есть. Мне непонятно почему, но фасады сверху, они меньше, чем сам корпус. И все фасады отрегулированы таким образом, что они идут просто какой-то ступенькой. От чего это зависит, если честно, я так и не понял. Но такой момент тоже здесь присутствует. Смотрим зазор. Здесь у нас 2 миллиметра, Переносимся вправо. Здесь у нас зазор уже 5 мм. Поднимаемся на горизонтальный. Здесь у нас зазор 3-4 миллиметра, А вертикальный у нас в этой зоне уже все 6 мм. Плюс ко всему один фасад на этом кухонном гарнитуре отрегулирован таким образом, что он просто не закрывается до конца. Сейчас мы находимся на третьем нашем объекте. На данном объекте также установлен кухонный гарнитур. Подрядчики по кухонному гарнитуру – это уже третья компания. Значит, компания регионального масштаба. Я не буду говорить фирму а по своим этическим соображениям. Просто покажу вам, опять же, зазоры и различные детали, которые мне, как теперь человеку, который занимается мебелью, так или иначе, не нравится. Потому что, как правило, в таких моментах заказчики нас, как подрядчиков по ремонту квартиры, просят как-то решить этот вопрос. Посмотрите, вот покажу деталь. В этом участке кухонный гарнитур у нас не доходит до стены. Не доходит он до стены 8,2 миллиметра Кто-то скажет, что можно повесить штору, да и шторка будет задвигаться туда. Сразу скажу: человек не сможет туда задвигать шторку никаким образом потому что вот так вот вы это делать не будете у вас туда рука даже по локоть пролазит только это первое второе чем они оперировали когда сделали не до стены я не знаю почему потому что подоконник в этом участке у нас выпирает на 13 сантиметров как и батарея соответственно если мы повесим карниз до стены да и попытаемся задернуть шторку то у нас шторка будет в этом участке получается висеть После а, подоконника, соответственно, еще примерно плюс 8 сантиметров. Итого у нас получается 13 плюс 8, это у нас получается 21 сантиметр. Вот здесь у нас должен был стоять кухонный гарнитур, чтобы карниз со шторкой вместе висел вертикально. В противном случае у нас, если доводить карниз до конца, то у нас вот здесь вот будет висеть карниз и шторка будет вот так вот ложиться на этот шкаф. Чем кухонная компания как бы здесь оперировала, мне непонятно. Скорее всего, просто когда замерщик делает замеры, он перестраховывается да, и упускает вот такие детали. Плюс ко всему, этот человек не специализируется на ремонтах, да, а в дальнейшем, соответственно, не думает о том, что как будут висеть шторы. И вот возникает вот такой казус. Это первая ситуация. Вторая деталь ⁇ это фасады. Фасады выполнены из ламинированного ДСП да, и обработаны кромкой. Значит, смотрите, фасад закрываем с этой стороны. У нас нету никакого торца выпирающего, а с этой стороны есть. Почему? Потому что здесь также взяли, использовали с этой стороны ламинированный ДСП да, в цвет фасада. Но можно было что сделать? Вот есть корпус шкафа. Да, можно было просто корпус шкафа сделать из такого же сразу ламинированного ДСП и не делать вот эту фальш-стенку. Сейчас это выглядит как бы на вкус и цвет, будут так говорить. То есть можно было сделать так, но чтобы визуально был вот этот участок вот так. Перекрыт торец, вот как вот этот торец у нас перекрыт, так бы этот торец полностью был перекрыт фасадом. В противном случае у нас получилась дополнительная вот такая вот стенка. Также ламинированное ДСП, только меньшей толщины. И а, фасад, вот этот торец получается вот этого участка ДСП, будет всегда видным можно было сделать вот это внутреннее дсп таким же цветом как и фасады и не надо было бы делать вот этот вот еще нарост который у нас 10 миллиметров как вы можете заметить в этом участке у нас просто выведен провод на 12 вольт на светодиодную подсветку светодиодная подсветка никакая не стоит опять вопрос кто ее должен ставить да? Сейчас получается, что поставить должны, по идее, мы, либо заказчик своими силами будет уже тут сам себе все это дело придумывать. Здесь у нас стеновая панель идет от а, непосредственно фабрики-изготовителя. Она просто состыкована, состыкована она с небольшим перепадом. Вот. И заглушки просто, ну, я бы сказал, они не совсем а, подходят под данную панель. Я не знаю почему. Либо цвета другого не было, ну, либо как бы все нормально и всех все устраивает. Честно говоря, вот такие заглушки, я бы как минимум эту панель, понимая то, что она у меня будет здесь стоять на века, и я хрен с ней когда что сделаю, она у меня не сгорит. Да я бы просто взял бы и приклеил. Смысл ее на такие штуки садить, как бы визуально это некрасиво. У меня получается вот сейчас... В текущем раз, два, три, четыре, 5, 6 шесть. шесть видимых участков, где стоят вот эти заглушки. Меня бы, как заказчика, честно, это бы не устроило. Предлагаю сейчас пробежаться по зазорам. Значит, смотрите, у меня зазор, э, получается, верхнего шкафа 2 миллиметра. Вот этого шкафа зазор у меня идет 3 миллиметра. Это вертикальная Снизу у меня идет уже 4 мм. То есть, есть определенная разбежка конусная. Вот Горизонтальные шкафы у меня идут 5 мм. Вот смотрите, какая деталь. Стоит ручка. При открывании она просто начинает биться о боковую стенку. Я считаю, что это недоработка технолога, который пропустил это все в работу. Но, соответственно, ошибка дизайнера. Вверх шкафа выше, фасад ниже вот смотрите более понятно это будет здесь вот у нас участок когда получается с одной стороны у нас боковая планка а с другой стороны у нас фасад снизу это тоже заметно вот смотрите стоит плинтус виден торец плинтуса я вам хочу сейчас просто показать именно вот этот узел где столешница торцевая вот эта вот планка стоит белая и сам Угол плинтуса. Как это все на самом деле смотрится очень топорно. Вот там, как я сказал, будет образовываться пыль, которую просто будет неудобно протирать. И вот такой у нас здесь нарисовался зазор в этом участке. Ну а здесь, как я уже сказал, те самые сантиметры, от которых никакого толка нету. А вот мыть пол там тоже будет неудобно. На этом объекте кухонный гарнитур устанавливала наша компания. Я сейчас вам покажу зазоры, какие выполнены между фасадами. Также покажу перекрестия и различные узлы примыкания в тех местах, где обычно компания оставляет вот такие щели. А также расскажу о наполнении кухни и собственно, из каких материалов она выполнена. Все фасады кухонного гарнитура у нас это МДФ в пленке. Цвет подбирали в соответствии с тем дизайн проектом, которые также разработали наши дизайнеры. Здесь у нас выполнены выкатушки под столешницей с профиль ручкой. То есть никаких ручек здесь нету, не на типонах система, а выкатушки получается у нас на блюме. В данном участке у нас отсек под ложки, вилки, поварешки и снизу под различные сковородки. В этом участке у нас также выполнена профиль ручка. Здесь у нас стадит посудомоечная машина. Этот у нас отсек под мойкой. И здесь у нас бутылочница на 25 сантиметров. Столешница у нас выполнена в пластике. Цвет выбирали мы под мрамор. Выполнен также еврозапил. Никаких стыковочных элементов мы, как правило, не используем. Знаю, что будут возникать вопросы, что у нас на фартуке. На фартук мы в процессе ремонта уложили керамогранит, также под мрамор. Выполнили подключение светодиодной подсветки в алюминиевом профиле. По периметру кухни вот в этом участке сделали такое примыкание что у нас кухня четко встала в размер то есть не было никаких зазоров сначала завели вот этот участок кухни а потом уже с еврозапилом вставили вот этот участок кухни и здесь поставили доборную планочку как правило в этом участке у большинства компаний которые занимаются производством мебели вот такой вот зазор и вот такой у нас здесь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 До этого здесь была вот такая щель. Сверху на шкафах у нас тоже нет никаких ручек на фасадах. Тут они у нас не на типонах. Мы сделали просто корпус чуть меньше, а фасад получился на 2 см ниже. И когда мы открывание делаем, мы просто берем вот таким вот образом за фасад. По проекту у нас кухонный гарнитур выполнен в потолок. Чтобы вот это пространство сверху не пропадало, и мы знаем, что наш заказчик не будет лазить туда, на верхние полки часто. Да? Максимум, что он может, это достать с этой полки. Чтобы достать с верхней полки за фасадами, получается, необходима стремянка. Верхние шкафы у нас выполнены на типонах. То есть, нет никаких ручек, да? а просто нажали, шкаф открылся. Хотел бы также обратить внимание, помимо вот этого зазора, на зазор кухонного гарнитура. То есть, у нас по проекту здесь в зоне кухни собран гипсокартон объясню для чего для того чтобы по периметру всего помещения мог пройти вот этот потолочный плинтус и визуально не прерывался когда он втыкается в кухонный гарнитур наши ребята собрали таким образом кухонный гарнитур чтобы визуально не было торчащих участков гипсокартона и также плинтус не утоплен вглубь за фасады снизу в зоне холодильника и духового шкафа мы расположили вентиляционные решетки чтобы у нас была циркуляция воздуха. Также хочу обратить внимание, что боковые стенки кухонного гарнитура выполнены из МДФ в пленке, в цвет фасадов. Смотрится довольно-таки целостно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец кверху, обязательно пишите свои комментарии. И я на них всегда отвечаю. До новых встреч. Все. Пока.